Всем привет! В эфире «Универ а в студии Арина Мухаммедшина. В республике Татарстан появится ассоциация русского языка. О решении создания новой организации накануне объявил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Безусловно, Казанский университет был и остается всегда лидером, и мы это направление, безусловно, будем продвигать. Буквально, вот с Владимиром учебным, мы сейчас обсуждали, вообще создание ассоциации русского языка. То есть...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 4 по 8 апреля на базе Казанского федерального университета проходит большой форум, посвященный проблемам русского языка. В рамках форума проводится ряд крупных мероприятий, в числе которых собрание Ассоциации Союза писателей и издателей Российской Федерации. На этой встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией и Казанским университетом. Казанский федеральный университет и Ассоциация союзов писателей и издателей России заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и председатель АСПИР. Первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания Сергей Ширгунов. Мы открываем ряд магистерских и бакалаврских программ в частности магистрская программа «Литературное мастерство», программа бакалавриата «Издательское дело». То есть это те программы, которые напрямую Связанные, в том числе с деятельностью Ассоциации Союза писателей и издателей Российской Федерации. Казанский федеральный университет и Ассоциация Союза писателей и издателей России договорились о взаимовыгодном партнерстве в области образовательной, культурной и творческой деятельности. Планируется проведение совместных мероприятий и проектов, которым будут привлекаться как преподаватели, так и студенты. Очень, очень важное соглашение, потому что оно означает не просто большую дружбу, а еще и работу, которая вытекает из этой дружбы. Дело в том, что очень хочется, чтобы больше писателей приезжали в университет, чтобы вместе с университетом мы выпускали книги, чтобы вообще литература наша процветала, и больше талантливых людей получали поддержку. Документ выступает не просто декларацией о намерениях, а служит началом большой плодотворной работы. Алина Сафина, Ленар Гизатуллин, Универньюз. 4 по 9 апреля в Казани проходит межрегиональная мастерская для писателей Приволжского федерального округа. Подробнее в следующем сюжете. В казанском федеральном университете состоялось открытие межрегиональной мастерской для писателей приволжского федерального округа ассоциации союзов писателей и издателей россии с напутственными словами выступили советник президента российской федерации по вопросам культуры владимир толстой и первый проректор проректор по научной деятельности дмитрий таюрский они пожелали участникам успехов в предстоящем обучении поты не это дышать а а это отрицание я вот очень надеюсь, что эти творческие мастерские дадут новые дыхания всем вашим творческим начинаниям. Спасибо. На протяжении пяти дней 40 начинающих писателей будут проходить интенсивный курс литературного мастерства у лучших российских прозаиков. Помимо семинарских занятий будут работать и секции, на которых представители издательств расскажут о стратегиях продвижения книг, а подкастеры и блогеры о ведении литературных подкастов и книжного телеграм-канала. В программе мастерской, во-первых, семинары под руководством известных писателей, далее их ожидают секции. Ребята создадут свой телеграм-канал, подкаст, научиться основам самопродвижения. Также в рамках этой мастерской состоится круглый стол о литературном образовании, лекция о саморедактуре и игра, где наши писатели будут разрабатывать и защищать концепции сборников. Особенность этой мастерской в тесном сотрудничестве с Казанским федеральным университетом. Еще в прошлом году КФУ принял решение об открытии магистратуры по специальности «Литературное мастерство». До этого в России было только две таких магистратуры – в Высшей школе экономики и Санкт-Петербургском государственном университете. Екатерина Аскарова, Александр Кузнецов, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в командной игре «Что, где, когда». О брейншторме и результатах интеллектуальной игры узнаете в нашем следующем сюжете. Малый зал культурно-спортивного комплекса «Уникс» стал площадкой брейншторма студентов Казанского федерального университета. Игра «Что, где, когда» позволила умникам и умницам проверить свои знания и поработать в командах. Ребята состязались в рамках ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна». В этом туре фестиваля приняли участие 40 команд. Команды, которые тренируются, имеют больше шансов на то, чтобы победить, потому что они имеют опыт игры в что, где, когда. То есть помимо знаний, что тоже очень важно, нужен опыт, который доводит игру, мастерство игры там до абсолюта. Адаптированная версия известной игры «Что, где, когда» — это состязание на общую эрудицию. Студенты отвечают на различные вопросы по литературе, географии, истории, решают логические задачи, показывают свои знания в мире спорта и кино. Справочниками и гаджетами пользоваться запрещено. Игры и турниры фестиваля «Интеллектуальная весна» традиционно проходят в дружеской атмосфере. Поэтому попробовать себя в интеллектуальных играх может любой желающий студент очной формы обучения. Примечательно, что иностранные студенты также проявляют интерес к игре. Что, где, когда, он... Игра достаточно универсальная, то есть это не только, наверное, про реалии России, а про реалии всего мира. И поэтому нет никаких барьеров, наверное, кроме языковых, чтобы сыграть в эту игру. Победу в игре ⁇ Что где когда ⁇ одержал Химический институт имени Бутлерова. Итоги всех конкурсов интеллектуальной весны формируют общий зачет институтов в рамках фестиваля. Карина Бравцева, Фарид Захитаглы, Универньюз. Эпоха цифровизации продолжается. Был придуман еще один проект, который сможет облегчить жизнь граждан. Цифровой паспорт замена бумажному носителю. Ну а подробности о проекте, его плюсах и минусах вы узнаете в следующем сюжете.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 Весна 2023 года в Татарстане выдалась аномально теплой. В последний раз подобное повышение температуры было зафиксировано синоптиками в 1951 году. Тогда температура достигла 6,6 градусов тепла. а 3 апреля 2023 года воздух прогрелся до 16,7 градуса. Но это не стало последним рекордом за весну 2023 года. Как сообщает гидромедцентр Татарстана, 4 апреля максимальная температура воздуха составила 18 градусов, что побило температурный рекорд 2020 года. В прошлом году, в это время, вот, температура всего-то порядка нулевой отметки достигала, и был даже снег. Поэтому в целом тенденции – да. Мы видим четко и ясно, что начиная с 50-х годов, этого минувшего века, вот последние 70 лет примерно, температура у нас имеет тенденцию только расти, особенно в зимний и весенний период. Температурные рекорды в Казани были зафиксированы и в марте этого года. К примеру, в марте из-за аномального потепления в некоторых районах Татарстана возникла угроза наводнения. Сейчас же на фоне преждевременной весны планируется раннее открытие пожароопасного сезона, ведь уже 26 марта в республике Татарстан было зафиксировано первое возгорание сухой травы в Лениногорском районе у села Старый Кувак. По словам синопсиков, резких перепадов температуры и похолодания в ближайшее время не ожидается. В связи с тем, что на нас будет действовать скандинавский антициклон, это будет... Уже градусов на 7, на 8 пониже температуру. Если у нас сегодня 18, то завтра и в последующий непорядка там, 10 градусов. Это все равно будет выше климатической нормы градусов на 3, на 4. Изменения в климате происходят не только в Республике Татарстан, но и по всему миру. Последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. В заявлении Всемирной метеорологической организации, опубликованном на сайте ООН, уточняется, что, скорее всего, температура продолжит расти из-за рекордных уровней парниковых газов в атмосфере. Эксперты уже додумываются о том, как экологическая обстановка повлияет на состояние России. Маргарита Михайлова, Фарид На этом все. В студии была Арина Мухамедовична. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!